Командующий космическими силами США генерал Джон Реймонд выразил обеспокоенность тем, что США теряют превосходство над другими странами в космической сфере. Мы управляем критически важным космическим потенциалом, и нам необходимо быть в состоянии его защитить. Сейчас я спокоен, но меня больше беспокоит наша способность действовать оперативно и упреждать угрозу. Очевидно, что другие страны нас догоняют, заявил Реймонд в ходе видеоконференции, организованной институтом Митчелла. Джон Реймонд также сообщил, что направит в Конгресс США доклад с предложениями по изменению финансирования и закупок космических систем. Содержащиеся в документе рекомендации должны помочь космическим силам США быстро продвигаться в разработке новых космических систем и принятии их на вооружение, добавил американский военачальник. Реймонд также подчеркнул, что сегодня роль космоса как театра военных действий становится очевидной. По его словам, увеличение оборонного бюджета США в сфере освоения космического пространства в последние несколько лет отражает эту тенденцию. При этом он подчеркнул, что его основная задача, руководство космическими силами США как компактной и гибкой структурой в составе американских ВС. Нам никогда не сравнятся с сухопутными войсками или ВМС по размерам. Наш вид войск был организован как высокотехнологичный, и мы намерены во всем следовать именно этому, пояснил Реймонд. Он отметил, что новые предложения по закупкам и организации космических сил будут отражены и в бюджете ведомства на 2022 фискальный год. Реймонд отметил, что это по сути будет первый бюджет ведомства, так как в 2021 году план финансирования заключался в переводе счетов и программ из-под руководства ВВС США новому виду войск. Напомним, в проекте оборонного бюджета на 2021 фискальный год космическим силам США предлагается выделить 15,4 миллиарда долларов. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе отметил, что, как правило, подобные заявления о беспокойстве по той или иной причине американские военачальники делают, чтобы обосновать увеличение военного бюджета, за которое должен проголосовать Конгресс США. Стоит отметить, что в качестве главных соперников в космической сфере США традиционно выделяют Россию и Китай. Так, в феврале 2019 года эта позиция была закреплена в докладе разведывательного управления Пентагона. В нем указывалось, что Москва и Пекин бросают вызов Вашингтону и располагают космическими силами с большим потенциалом, включая спутниковую разведку. В роли догоняющих США стран имеются в виду Россия и Китай, которые активно развивают противоспутниковое оружие и ракеты, способные перехватывать спутники. У Москвы уже есть С-500 и А-235 «Нудель», и она в состоянии сбивать спутники на низких орбитах. Это беспокоит Вашингтон, отметил Юрий Кнутов. Военный аналитик Дмитрий Литовкин полагает, что слова Реймонда призваны гарантировать ведомству одобрения новой системы закупок и в будущем, увеличение бюджета. Данное заявление нужно, чтобы получить дополнительные средства в бюджет. Поэтому генерал говорит, что США теряют лидерство в этой сфере, якобы им надо готовиться отражать какую-то угрозу в космосе. Но никто, ни Москва, ни Пекин, не собирается на них нападать. Никто не выводит оружие в космос. Сегодня только США пытаются милитаризовать космос даже луну уже обозначили своей территорией подчеркнул он